И давай, и давай. Ой. Здесь растет особый вид софи флаговые, да, флаговые. Видите, вот так вот веточки в одну сторону, потому что ветер постоянно туда дует. Гавиды просто офигенные. В высоте. Каменную бабу надо, говорит, это пощупать. О, прослушал я для чего это, но бабу надо пощупать. Люди. Мы находимся на горе Стрельней. Сама вершина стрельной горы с правой стороны, где залезли Стрельная... Один смысл. Первый смысл. Стрельня. Сторожевая башня. Зарядные пункты разбойников, которые грабили купеческие суда. Второй смысл, стрельная. Отсюда взглядом просматривается, простреливается пространство на 30 километров в левую сторону. И вот здесь, когда такие разбойники были в жидулях, то в Или вот справа, в Когда послевала купеческая удобно для нападения, в этой стрельной горе, тут зажигался костер. Казаки видели дым, костер и они... Из кустарника нападали на купеческое судно, на легких утных, стругах. Каждый лодка три-четыре человека со всех сторон окружали купеческое судно. Атаман полетал на него и кричал «Старынь на кичку!» «Кичка» — нос к судна. это черный лед. Ну там гребцы, занятые купцом, они не сопротивлялись. Атаман требовал у купца дать половину товара. пениками и его чиновникам слугам слугам и далеко в горах развалились слухи живший живший я там по этой причина город за руку не будет хотя там было десятка версий так слухи я вам все удачи теперь дальше вот этой смотровой площадки здесь ходить в принципе нельзя все равно все пролазят через дырку и идут вот к этой гарее Хотел запустить дрон, но такой здесь порыв ветра, честно говоря, боюсь. Причем если он улетит, поймать, найти его, будет проблематично, наверное, нет. хотя внизу ветра нет вообще где-то фалят. гора стрельная такое довольно опасное место с учетом ветра Оп. Слушай, а сюда что нельзя свалить, да? Угу. Чего я давал сегодня? Вылазить и залазить надо. Вот здесь вот, как бы не предусмотрено. Оп. Оп. Все, вышли из Дорогу сделали, обалденную. Вот она сколько? Она, наверное, километр, да, вот эта вот протяженность.